Первый Iron Man в России. Я был злой, я правда был злой. Погода начала стремительно портиться. Путем нехитрых вычислений в Санкт-Петербурге уже 18 сентября, это означает, что прошло уже более полутора месяцев с момента старта Iron Man Russia. Практически все крупные триатлонные старты были отменены. И получается, что все готовились целенаправленно несколько месяцев к важнейшему старту, который впервые в истории прошел в России от мировой франшизы Iron Man 1 августа. Стартовый пакет получен, стартовый большой рюкзак получен. У нас довольно прохладно, совершенно питерская погода ветреная, иногда срывается дождь. Чуть попозже поставим велосипед. И пройдемся, я покажу Алисе, где меня нужно снимать, где, где, где меня поддерживать и кричать. Вперед! Что ей, мне кажется, предстоит еще более серьезная задача, чем мне. Я набегивал объемы, прилично плавал в бассейне, ну можно было, конечно, и больше. И впервые у меня была какая-то велоподготовка целенаправленная. Идем в транзитку, ставим велосипеды. пакеты будут всякие штуки для транзиток итак к старту плавательный этап проходил в грибном канале многие опасались что там возможно будут какие-то водоросли будет грязный но на самом деле в грибном канале вода была гораздо чище чем в том же самом Сочи на Iron Stars. Да, вода не соленая, но гидрокостюм гидрокостюме в хорошем тебя прекрасно абсолютно держит, без особых напрягов и с каким-то запасом я проплыл за 31 минуту 30 секунд. Вышел довольно свежим и побежал через транзитку на велоэтап. Короче, самое главное, когда ты оказываешься в транзитке, ты должен знать, что делать, куда бежать, где твоя стойка. Здесь как раз находится главных мешка один да, на бег, вот красного цвета. И да. синего цвета тут же под ним э, располагается мешок на велоэтап. Поэтому крайне важно очень быстро ориентироваться. Сейчас уже настоящее ощущение предвкушения. Велосипед поставлен в транзитку. Все больше и больше прибывает людей. 2700 человек. И полное ощущение, что это как где-то не в России происходит. Крутая очень организация. И затем начинался велоэтап, и погода начала стремительно портиться. Но это же Санкт-Петербург, конечно, еще бы. Максимальная наэлектризованная атмосфера. Все проверяют свою технику, я тоже это сделал. Бегу быстрее к стартовым пакетом для того, чтобы там все еще разместить все, что я забыл сделать вчера. Велоэтап получился за 2.26. На довольно сильно убитых ногах приехал на беговой этап. Ну, вы знаете, что беговой этап традиционно для меня, конечно, сильная часть. И практически на любых ногах я могу сделать его хорошо. Я был злой, я правда был злой. Я рассчитывал на, на более быстрое время на велоэтапе. И это позволило бы мне ворваться в топ-5 по моей эйдж-группе. Это была моя такая вот большая цель путем нехитрых э, вычислений, я понимаю, что на беговом этапе ну никак я не отыграю эти 12 лишних минут, которые я себе привез на велоэтапе. Я примерно бежал по 3.56, 55 какой-то километр за 4 минуты, но это все на зоне панно. Время получилось 4.28, 0.6, чуть-чуть и вышел бы из 4.28. Первый Man в России. казалось тяжелее, чем я думал, потому что плавание, это было мое лучшее плавание. Бег тоже, я так полагаю, лучше среди моих половинок. Бел немножко не, не продавил, начал очень резво, немножко закислился. Надо было более, более равномерно вкручивать. Но в целом, конечно же, я очень доволен, классный старт. Экстремальные были условия, ливнем просто заливало на голой этапе, потом выглянул солнце, все высохли и в конце уже было жарко. Ну класс, я доволен. Я хочу поблагодарить за подготовку тренера Катю Шершани, и наш клуб, который тебя, безусловно, всегда поддерживает. Ну, а в первую очередь мою жену, которая уже, будучи беременной, бегала везде, старалась меня снять для того, чтобы эти яркие эмоции остались у меня на всю оставшуюся жизнь. И спасибо тем людям, которые окружают, верят. Конечно же, меня это сильно мотивирует продолжать двигаться. Дальше улучшай свои результаты. Всем отличных тренировок, мотивации. Любите сами тренировки. Не зависите только от стартов. Старты это только срезы ваших результатов. Конечно, дающие, безусловно, потрясающие эмоции, которыми мы и живем.